а теперь поехали. Вот оно, дорогие друзья, это шикарнейшее, крутое приложение, с которым я хочу вас познакомить. Лично меня это приложение очень выручает. Моя основная работа – это охрана. Я работаю на заводе, охранником сижу на КПП, и подчас там действительно заняться нечем. Вечерами я там пишу видосы для своих каналов, но о а днем бывает заняться нечем. И что делать-то? А посмотреть фильмы «Охота». И хорошем качестве. И как бы те, которых даже еще, может быть, и нигде нету. Вот как раз-таки это приложение дает возможность просмотреть новые фильмы в хорошем качестве. Смотрим, значит, о с HD. Есть такой сайт, есть канал. Что здесь есть у нас? Есть новинки. Мы можем выбрать эту область и посмотреть. Пожалуйста. И как вы видите, тут много всего интересного. и жанры которые мы с вами выбрать можем любой. Допустим, мне нравится «Фантастика». Я ищу, значит, здесь «Фантастику». Где она «Фантастика»? «Фантастика» где? Вот она «Фантастика». Выбрал «Фантастику». А вот она «Фантастика». Поехали. У нас есть есть здесь фильмы просто одни. Мы можем также выбрать просто по фильмам. Либо сериалы выбрать, во-первых, по годам. Во-вторых, по тем сюжетом которые там есть да, криминал комедия там и так далее тому подобное либо либо либо либо либо либо все да также есть мультфильмы, пожалуйста отдельной строкой есть аниме кого-то это если интересует тоже есть а также есть сериалы конкретно этого года пожалуйста 21 год раз и фильмы 21 год и еще здесь есть также фильмы в 4к нажали и он нам выдает все те фильмы которые здесь есть 4К. Что у нас здесь есть еще? Перейдем с вами на главную и смотрим. Выбрали фильм, который мы с вами, допустим, решили посмотреть. Во-первых, здесь можно прочитать все об этом фильме, его описание, во-первых, когда оно было сделано, да, какой год, какая страна, какой жанр, какое качество, потом, какой перевод, продолжительность и кто его вообще делал. Режиссер, ну а также те актеры, которые в нем снимаются, далее здесь есть э, наш плеер с быстрой загрузкой может отображать видеоконтент на выбор в качестве и пожалуйста здесь все есть, далее есть телеграм канал где он есть, ну а здесь сам плеер который или вернее через который мы с вами можем этот фильм посмотреть здесь же мы можем поставить лайк или дизайк или дать оценочку или поделиться в социальных сетях ну и дальше есть похожие фильмы с похожим жанром, да, ниже, где вы можете все это посмотреть. Потом посмотреть франшизы, обратную связь и правообладатели. Все, вот такой вот интересненький, так скажем, интересный, вернее, приложение. Причем видеоплеер, если их не сработал в одном, то можно их здесь выбрать три штучки аж. Здесь же у нас выбирается качество, потом озвучка, скорость и... О плеере Можно посмотреть информацию. Ну, допустим, давайте, озвучка. Здесь доступна только одна. Но в некоторых настройках есть озвучка не одна, а несколько. Запустили фильмец. И смотрим, пожалуйста, себе на здоровье. Большой экранчик. Ну, сделали большой экранчик. Перевернули. Хопс. И глядим. Пожалуйста, смотрите, как говорится, себе на здоровье.